Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ан. И сегодня я буду проходить такую игру под названием Science of the First. Сейчас я буду читать вам. Да. Завоевание. История об, ис об истории человечества. С незапамятных времен появились среди людей великие вожди, чтобы страдать херневой. Мне уже эта игра нравится. И так она получилась с Святыми так, так Стретьей Улицы. После завоевания Староты, когда уличная банда выросла в огромную медиаимперию. Идут съемки фильма Святых джонни Гет и Шауни и кон-поп культуры А Пирс. А кому нахер этот Пирс? Дело в том, что святые на вершине мира, каждый преступный организатор хочет получить их хорону. И что она решила пробраться брызков с цветами? Было просто вопросом времени. Ага. Офигеть. Нас. Нас. Фак about. About Pierce. Угу. Чуть то кого-то бьют. Я так понял, мы а чё его бьют а его убьют-то, -мо? Ч такое? за говно пропускаем? Да, это можно пропустить, слава богу. Не хотел бы смотреть то, что как мужик пьет газировку или что-то там было. Ну, точно название газировки было Science Плейнт, плейнт, Не знаю, вот типа я что ли. Угу. Ништяк. Где хранилище? Ч за говно? Ч за говно? А! А! Да, говно. Мы все умрем. А, мне показалось или. Нет. Погнали. Так. Ну, открывай. Бейте охранников. Эй, вы нас мы идем за вами. Угу. Кто такой? Это невинный? А, нет. Это невинный. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Перезарядка? Убежали. Слушайте, главное найти хранилище. Давайте побыстрее мы свалим отсюда. Погоди-ка, погоди, погоди. Так! Чум как долго перезряется Сейчас будет два отчета Так, погоди-ка. Черт! А, капец, я ну наверное, да? А, вот еще. Так, 10 метров. Куда? 10 метров. А, наверх. Угу. Ясно. Ты что, наших ублюдок? Это зарядка. Я ей не могу дышать. А, ух. У нас не получится, что у готовый к Б. Он Джон, сюда братва инструментами, всегда с собой. О. Тинте. Мы его просверлим. Блин, нет, мы его зарвем. Что? Чувак, это не круто. Или чуваки? Да, это не круто, чуваки. Пора бристать рабочий. Погнали. Куда... А, как тут спринтить -то, блин? А, на фарабел на шифтой спринтить. Ясненько. Ты такая. Типа наша? Я знаете. А вот и не надо. Просто я не хочу умереть, так и не говорили. Ты чуть чуть пацан? Хоть возьмем отсюда сейф. Эй, ребят, может, вы Нашел способ сейф. Не хочешь, чтобы нас Josh, всех садили? Что они уже? Я не хотел идти это. А мне. Мне бы тебя ведь не все будет в порядке. который точка. Колечко верх, Лечар уже. Нет. Ну и что надо? И что мне надо? Ой-ой-ой. Ну и что надо делать? Похоже на правду. Боже ты мой! Нифига себе, сколько их тут. О, боже ты мой, кровь, мясо. А, че это гранат... Ч ⁇ за говно, а? Ч ⁇ за говно. Ч ⁇ с графикой случилось? Они вообще еще не кончатся или нет? О, боже ты мой, сколько их... Боже ты мой, сколько их тут, а. Боже ты мой, сколько их, да, чем другое, посмотрим. Давай, Дигл. Дигл у нас бесконечный, да? Да, Дигл, мне кажется, получше чуть-чуть. пульки быстро больно кончаются. А? Давайте воспользуемся вот этим. Ч у нас за оружие? А, так, охо, защите себя. Ну это не проблема защит я всегда смогу Боже мой а. да это по-моему сам нормальное оружие это ж... даже не представляю серьезно что это за оружие новое инновационное оружие так я играю на среднем ну то есть на уровне сложности среднем так а, или. Нет, я не помню. Нет, по-моему, точно. Это точно не осложнен Я представляю, что будет на сложном. Так, айфа. Умри грязный ублюдок. Really? So... Нет, правда грбаный вер... so... Где грёбаный боевой вертолет? Или это? Uh... серьезное вообще кто? Умри, говнюк. Um... Его ч, типа, надо взорвать Сбить олёт, как угодно. Сбить вертолет. То есть, надо стрелять лучше в вертушку, да? Ну, я стреляю в вертушку, вы чё? И где вы... Какого хрена, эй... Ай, патроны. Как тебя сбить, дебил? Дебильный. Нет, это точно не, не АК. Акад... Ну вот все, понятно. Пора. Пора. О, это, походу, уже наши. Подъехали. Угу. Всем с диглан давали по щам Угу. Ага. Цепляй, цепляй. ого, ага. Ясненько. Hey, hey, hey. Давай, давай, давай. Ай. А, это маска же, сразу видно. Ясненько берем. Ясненько, ясненько. Это ага. офигенно, игрушка, ничего не скажу. Вы двое уходите. Монстр. А, ладно, увидимся после приземления. Let's go. А, oh мага, oh <интерес> А почему музыка как-то это слабо начал петь, странно. Деньги, <плёвки> <плёвки> дрищи. <плёвки> Давайте, наша главная цель будет сбить этот вертолет чертов Да, потому что он как бы подсвечивается. тебе туда даже нет... Ч ⁇ рт! А, боже ты мой! А? Чеху маленького роста! Я маленький босс! Маленький вроде всегда босса! Такие типа опасные! ну да! Так оно есть! Ты достал! Умри! Да, тут! Как ты пишно! Кровь, мясо. Фух. Не люблю отказов. А, где вертолет? Странно. опять ты? Взорвать любой ценой. Не жалеть, взорвать. И плавно, мы тебя забираем. Ч ⁇ Ч ⁇ за фигня? Ах, боже ты мой. А, боже ты мой. Боже ты мой, а? Как ты не упадешь, а? Я бы до при таком раскладе умер. Я либо не умер. Так, я не знаю, при таком. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. А, блин. Залази. Куда летишь? Куда ты летишь? А, дебил. Небо. Получайте по Угу. Держись подальше от хранилища. Как он так держится? Я не могу. Я бы честно не держался бы. Нет, не могу. Это тем более не брат... но это правда, что ли? Капец, сколько военных? Давай себе, мой мой хоть познакомиться с Шауни. Что за к а? Офигеть. Вон он. Вон ты, ублюдок. ну ка взорвется взорвался или что это случилось Понять не могу Дуга. Дуга. да взорвался о нет давай давай давай черт когда хорошая кража не против авторитет продолжить Ой. посмотрим что у нас дальше я ям что же идет на дальше так так так так так так Бу-бу-бу, ясно все. Я так понял, мы какие-то бандиты или что-то в этом роде. Мы должны мы украли сейф с деньгами с большими. А нас такие бац посадили. А мы такие, о нет. Ч? Я не знаю. Давайте еще посмотрим дальше, что нас ждет. Примечание. Ну, ясненько, все, ясненько. Что за примечание? Так, на настройки персонажа. Сохранение. Настройки персонажа. Тело. Тело. Возраст. Слишком старым тоже не надо быть. Вот таким. Привлекательность. Как куда без этого. Тело сложение. Сила. Борьга. Раса. Нет, негром отмен, негром не надо быть. Это все нормально. Пол. Мужчина, конечно же, принять, принять. Возраст. Такая-то кожа говно. А чтобы было прям четко кожа. Главное нам 0 лет и 10 лет и у нас привлекательность на соточку. Ну, давай. Кожа. Нет. Давайте все-таки таким останемся. Ну и все. Вс ⁇ Назад. Лицо. Фишки. Лоб. подбородок. Челюсть. Так. Личность. Косметика. Волосы. Давайте посмотрим. Волосы. Голова. Аниме. Аниме. Будем. Давайте. По-моему, в самый раз. Одна, одна бровь есть. Вот. Одна бровь, одна любовь. Как сказал мой друг. Вот. Принять. Настройки персонажа. Вс ⁇ какой на друг друга отстаньте Принять. я а где одна бровь, одна любовь? А вон она как получается. Нифига себе. О, биг Дэди, А, мама. Давайте ты будем. не надо мне его настроить. Мне подойдет. Назад. все, ладно, верю я вам. Хорош. Cheese, а, ты надо нажать, нажать нажать игру, блин. Давайте заодно тогда сделаем. Теосложение. Ну-ка такого вот. слишком мне кажется, он перекачен, слишком перекачен, но тоже не делать не надо. Примерно будешь то таким мерно каченным. Вот, самый раз. Так, все, назад что принять. Привлекательность. Вот, ну так оставим. Детали кожи, ну, все. Назад начать игру. Принять? Да. Отлично. еще красивый. Да, я тебе говорю красивый. хо, -хо, -хо, -хо. Думаю, Такая музыка тут крутая. О, типи я. О, мои пацаны. Не то, пацаны. Тут за we'll мы же в этом месяце уже платили. No Кое-кто заплатил больше. Слушайте, к этому копию я где-то видел. Да, мне случился Берг правда, занимается какой-то херня. Я серьезно кинул рекламу. Это слово святой знает. Сначала куда больше, чем куда-то земовото энергетический напиток. Как спокойно говорит. Мистер Гетт именно в этом мог использовать нашему делу. позвольте. Небеса над стилпортом. Или <эффё -с> портом. Ага. О, не брат! Вы хотя бы представляете, с кем вы связались? Само собой? Двигательный в двое вилы кин, я Филип Лоренс. А. Гай Гэзен под названием синдикат Ни разу такое не слышала. Нам особо не слышали, на чем вы бы наш банк, вероятно, вам связано, почему вы до сих пор дышите. Вообще-то мне интересно, почему я до сих пор ответил себе в пинку под зад. А я предлагаю вам поделиться вашим имуществом бедно на вашу дамы. Вы можете продолжать заниматься своими делами, как если нужно, в обем 6% вашего сукупного дохода ежемесячно насчет дологов, само собой. Слышит тут ли сра? Попрошу вас, я, бельгиец. Не так делать себе вафлю, мы уходим. Я так надеялась заключить разумную сделку Ифига, он же гернаут? Ну его кусил? Афигеть! Все отпустили. Что происходит? The... Прыгай. No, Без тебя не буду. Well, like их the... там the... полдюжинки, я возьму the... их. Um, что с самолетом полечо ватно в силу с силуэт. Джон, ты даже за проблем не утрачу, склад тебе за штурвал ведь Всё молчи просто, прикрой босса и иди я разберусь. Я синку все. Вот в принципе можно было пропустить, в следующий раз буду пропускать такие сцены. Долго это сейчас занимает, но ну, не так долго, как нормально. Так, я так не понимаю, мы сейчас на самолете. Угу. Да, уж. Сарбровт, Сарнстровт, Струдинсровт-3. Если сказать, я предыдущие, наверное, две части, там сколько их было, даже ни одну не проходил и не, не пытался пройти. Вот так вот. Видите, как получается? Вот так вот получается. Так. Нарана Не знаю нам читается ну что как долго то а? раз два три четы... блин раз два три тут три дачки о мужик однорукий просто мой, что как долго то <c fair> так считать раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать, дванадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать семнадцать дачки 18 19 20 20 дачки я уже начала обстрелять она до сих пор ничуть не грузится. быстрее быстрей. Ага, ну наконец-то. А, рукопашный бой. Правый, ой, фок, я чё слышал, Пощем. Левый. Так, нифига себе тут. Мне нравится эта игра. Варень тяжелого удара. Ну, ее можно как-нибудь? Like нет, я Нифига себе, я швырнул. Класс. Гэту микрофон. Одна бровь, одна любовь. Короче, дверь, нет! Ааа <сосатес> чок по моему называется или Дропкик. Дропкик, вот какой чок слэм Вражеврождение а, <сосатес> <сосатес> ваш капитан возможно потерял управление <сатес> Так их тут полдесятка Прицельсто А уже пульки кончаются блин Капец я косой Мам -мам -мам. Капец я косой Капец, я козой, газор другой. Чрт! Капец, я косой! Я бельгийц! Капец, я косая! Угу. Да ладно, вы сколько еще ваших? Сколько? Ну еще паркуризм лучше, чем в этой какой китайской игре. Забыл. Проходил ведь, забыл. называется... Давай, давай, давай. Что там ничего, Дубай? Амага, мага, мага, мага, мага, мага, мага, мага, мага! Бежать. Бежать долго. А про счёт. Да ты обалдел, коза ночью нифига себе! И зашкаливает. Капец, что-то это как называется? Прям управлять, управляюсь, офигеть. Насец! Норм. Эркио. И чё это было? У -у -у -у -у. Бежали, побежали, побежали, побежали, побежали! Мы собираемся прыгать. Right Скажи, у меня не Джонни. А, прыгай! Что за нафиг? дорогой а. на по щам скайдайвинг скайдайвинг да У -у -у, поймайте эту козу базар ноль поймаю нахрен ты вылез умри козел А, что за говно? Как тут прицелиться? Это же не... Это же чертовски невозможно! Эй, а еще с моей этой мышкой говно! Ммм, говно собачье. Чё, минус... Кайдайвинг, да-да-да, я говорил, О, а черт. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Агрессия. Агрессия, пробел, пробел. Да ну нафиг, сколько вас здесь? Да ну нафиг, вы гоните, что ли? Нет! Гоните! О, теперь багу надо будет не попасть в тачку. Поймаете шаунди Шаунди. Придумали же имя. Хрен вы говоришь, вы говоришь. я не могу, это что, ящики такие. А, это походу из того самолета все вылезло. А я тут думаю. Боженька одарила нас этой фигнй. Нет! Нет! Только нет! Нет, нет! Черт. Бабара-баба-ба-баба. Вон она, вон она, шеуни. Или как там? Шамтун. Я буду тебя назвать Хендерн -шондернс. Для меня ты будешь Хендрон Шондриллс. -шонд Можешь тебя пальнуть? Нет, я не тебя Ну иди ко мне, иди сюда, детка. Вот тебе конфетка. Вот ты какая. Куда меня мне нужно, что это не ложится вовремя? Афиги, все как Да Надо я никогда бы не выловил Мои девы. Стой, это что? Тошня, что это? О чем ты? Это самолет, ладно, не бойся пороловать, мне кажется, самолет на портаранят. Гвачни Маланс, у есть план? М -м -м, есть план. Итак, так окно, залезаю в самолет, убиваю Филиппа и выпрыгиваю обратно. Неплохая такая мыслишка. Ты имеешь в виду мы? Слушай, ты просто помнишь, как мы был когда я поймал тебя? Что, девочка? Э, нет, нет! Минус. Минус. Ура! Поединок, который только увидите вражеских преследователей. Мага -мага -мага -мага -мага -мага. Где вы? А, вон вы где? Минус два. Видите, как можно? Видите, какой крутой пацан. Пощам, пощем, пощам, пощам, пощем, пощам, пощам, пащам, пощам, пощам, пощам, пощам, пощам, пощам, пощам, пощам, пощам, пощам, пощам и пощем, пощем, пощем, Поймайте шеуни. Да нафиг, мы отстанем блин. Опять ты! Надо сейчас правую Мы долбить? Ах, хорошо-то. Погнали дальше. Поймайте шауни Шамтун контролл hey, шоу сколько дерьма было в этом самолете не говорить так долго лететь туда придется нам нафигеть как через это все пробираться понять не могу нет нет нет нет как ее поймать это же 안lary, Я, реально столько секунд полет свободного полета это, наверное, нужно с космоса прыгать, чтобы такой свободный полет был. А сколько это свободный полет был? Нет, уже минут на пять, наверное, грубо говоря. Вообще не знаю. Давай, давай, давай, давай. И вон она, вон она моя сладкая. Киска моя, солененькая моя. Ч ⁇ ну давай, давай, давай, давай, давай. Иди ко мне. Вот и все. Ты боялась. Миша, ты боялась. А, откуда еще? Ты жопа с ручкой. М -м -м, ладно, признаю. Видите, как получается? Ты ее гон спасаешь, а она тебя жопой с обзывает. Ну, на этом я заканчиваю. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока.